всем привет с вами снова я елена и канал 4 лапки сегодня мы будем первый раз купать наших щенков итак давайте посмотрим как же у нас это все произошло Итак, вот мы приготовили наш набор для купания тут у нас пуходерка расческа ножницы когтерезка полотенце такой вот шампунь для длинношерстных пород с кератином, и вот в такую бутылочку я перелила кондиционер, потому что ну так мне просто удобно. Приступаем к купанию. Так вот на дно ванны мы постелили полотенце, чтобы наш ребенок не скользил, не упал, не испугался воды, и настраиваем. Воду. Вода не должна быть горячей, холодной и, соответственно, просто тепленькая, чтобы собачке было приятно, чтобы никакого дискомфорта она не вызывала. Вот первое знакомство с водой. Сейчас он походит, посмотрит, привыкнет. И начнем купаться. Так, не нравится, да? Не нравится. Не нравится тебе. Шерстку нам надо хорошо промочить. Несмотря на то, что они маленькие, подшерсток сильно густой. И шерсть плохо промокает. Вот такая у нас чехуахуашка получилась. Замечательная Он Так еще в смотрит прям очень. Так, теперь мы берем шампунь и начинаем процедуру. Собакина. Вот мы. Помылись Такие вот мы вмыли. Да? Ты мой красавчик И что ж ты такой перепуганный Теперь все это дело моем. В общем я пришла к выводу, что щеночки больше боятся и воды, и шампуня а звука душа на самом деле. Кондиционер мы наносим по всему телу. На лапки, на ушки. Пальцами распределяем по всей шерсти. Мостик. Вот такой у нас кулечек получился. Так вот мы посидим сейчас минуточек 10. 10 чтобы вся лишняя вода из нашей шубки впиталась в полотенце. Ой, собака перепуганная. Стресс. Полнейший стресс. Так, теперь мы приступаем к сушке. И это самый, наверное, будет стрессовый момент во всем процессе купания. Потому что фен сильно гудит. И как мы отреагируем? Неизвестно. Но сушиться надо. вот мы высушились трясет нас какие мы оказались трусишки при разборках с девчонками он у нас самый смелый окупаться а оказался зайчик трусишка теперь мы должны расчесать нашу шубку шерстку мы расчесываем против роста чтобы она у нас была красивая и пушистая. Да, вот мама наша там волнуется. Что же, говорит, с моим ребенком сделали? Замучили. Чтобы ровненько вложить на волосочки, на мордочки, мы используем обычную кисточку от туши. Она очень хорошо укладывает волоски на носики, под глазками. Постригаем лишнюю шерсть между подушечками. Угу. ты мой мальчик, ты мой маленький. устал собачонок, он спать хочет. Вот, глазки закрываются, он спать хочет. Намылись, подстриглись, подровняли наши ушки. Из-за того, что вертелись не очень ровно. Ну, симпатично. И ну, вот спит ребенок. Накупался и спит. Ну, подстригли когти. Подстригли шерсть между подушечками. И вот такие вот мы чистый сладкий вот спин у мамы на ручках ну, маленький так что первый наш процесс купания завершен на очереди еще два щенка через все точно такие же процедуры прошла наша малютка черри Купание, шампунь, кондиционер, сушка в полотенце, сушка фену и расчесывание. По сравнению с Тайсом, вела себя более спокойно, конечно, меньше вырывалась, не особо пыталась вылезти. В целом, ее купание прошло хорошо. Ну и, конечно же, настал черед Рокси. Рокси у нас оказалась самой спокойной и более смелой. Она с самого первого момента воды не испугалась. такие классные чехла у нас получились совсем не сопротивляется спокойно ждет когда же ее намажет кондиционером завернуть полотенце согреет и причешет Также ванну приняла наша мамочка. Посмотрите, как она весело играет с полотенцем, высушивая свою шубку, которой почти у нас не осталось. Ох уж эти роды! Боня очень сильно поменяла. И во время купания я прям удивилась, насколько редкой стала ее шуба. Фен наша красотка не любит, как и все остальные собаки. Поэтому сушимся мы через них о чем. И вот сколько шерсти в очередной раз я вычислила. Очень надеюсь, что это уже последнее. Его не начнет обрастать красивой новой шубкой. Вот так прошел наш день гигиены. А теперь чистые красивые пушистые. Щенки могут спокойно поиграть, порезвиться и лечь спать. Ну на сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!